Всем привет дорогие друзья и хорошо вам настроение. С вами Рей, мы продолжаем играть В драконы всадники Олуха Так, десятый день, забираем 30 рун Зайдем сразу в события и посмотрим Ага Авиапатруль, слушай, я что-то такого и не помню Авиапатруля Что-то новенькое Или я уже забыл Но в любом случае он будет доступен нам через один день В данный момент недоступен А только лишь для Драконьих наездников А это донатеры Мы не донатеры, поэтому нам придется Ждать Кто это, тут у нас такой образ Замаскированный Рыкошмык Да, с такими ценниками Какие они там предлагают Это знаешь, я лучше <coughs> Поиграл бы обычным Рыкошмыком <coughs> Не обязательно замаскированным Так, ну что, наши драконы летят Как всегда за Плюшками Так, здесь у нас хватает нет, не хватает Нам не хватает древесины, но я думаю, сейчас мы соберем ее Так, колодец, колодец, ну-ка, что-то нам тут О, 300 миллионов рыбы Рыба у нас по фулке, получается, я могу... Так, подожди, а почему у нас... Иди давай ищи хладожога Нет, хладожога не сможет он пойти и найти нам А он тут никого, да, не сможет нам Пока, да Временно недоступны Ну, тогда отправляю я его в приключение, Пускай идет Вон там Прохлаждается Здесь что, у нас отказываемся И, ну вот Хоть что-то, ребят, нам досталось Так Плевака, это беда С армией Драга напомнила мне парочку историй Что ж ты молчишь, Йохан. Давай захватим чего-нибудь поесть и послушаем твои истории, старина. Викинг, из-за драконов мои овцы не спят по ночам. Я гоняюсь за овцами вместо того, чтобы наслаждаться сном. Сон тебе точно не помешает. Ладно, я попробую чем-нибудь занять драконов. А, ясно. Викинг думает, что я перестану жаловаться, если он сделает меня счастливым. Но это мы еще посмотрим. Поручите драконам давать рыбу и древесину в течение 23 дней. 23 дней. И я понял. Ну, а чему мы удивляемся? 23 дня это ерунда по сравнению там с годами, которые мы с тобой тратим. Да? Так, ну что, давай. Опа. Так. Нормалек. Я, наверное, его отправлю дальше. Давай-ка, нее иди ищи рыбу А, у меня древесины хватает Я же могу теперь этого ветрокрыло отправить Все Ветрокрылочек полетел Так, этот полетел Этого отправляем Этого тоже отправляем Ну, пускай за древесиной летит, так уж и быть Так, тут рыба Буйволорд за рыбой лети Понятное дело за древесиной Тоже за рыбой И здесь пока все Так, эти ребята у нас прокачиваются Вперед из песней Пока тратить не будем, на что посмотрим Что тут вообще можно еще сделать А ну-ка, ожидание вот так вот Дай-ка я, наверное, загляну Заберу наш бесплатный пак Шторморез, кревет, громобой защитник Ну, сегодня нам есть чем заняться, да? Хотя мы занимались этим в прошлой серии Мы набивали паки с тобой, да Шторморез, шипорез, громобой защитник Ну, можно, например, открыть два пака вождя Сегодня Так, опять треска Опять тусклый янтарь Ну, а ты че? Листочек Тоже тусклый янтарь Так, стоп Отправляем его на поиски Ну, а ты Мячик и тоже тусклый янтарь Все то же самое Ничего новенького они нам Доставляет не, не приносит. Так, рыбы у нас маловато. Я ничего не смогу, да? В принципе, сделать, отправить. Отправить можно? Так, просто на прогулку. Ну что, тусклый интерьер готовимся? Нет, руны. Слушай, нормально. 12 штук рун. Сарделька, давай тогда лети в приключения Барсик, близнецы готовятся к поискам Шестеренки Другие лагеря Давай, бесплатно Кривоклык Что нам? Угу Интересный выбор Яйцо, тусклый интель или шестеренки Ага, древоруп. Древоруб Насколько я помню, да? Так, точно Древоруб Я его в ангар, наверное, отправлю Так, здесь у нас обмен уже есть Ага, блестящая интерьер одна штука А еще можно заказать? Можно Так, и давай тут теперь зверем Ежедневки 4 штуки Выполнили <звуки> Слушай, ну нам модификаторка не нужна Может быть нам Бандит <смеш> <смеш> Уникальный Костолом эксклюзивный Костолом эксклюзивный, по-моему, у нас есть Постигниль Мрач... Мрачный зуб, по-моему, тоже есть Да, в наличии один В наличии один А интересно, что содержит пак? Ох, ё-моё изваяние водореза Каплехват Серебряный призрак Мерзкий ревун Ворчунья, буря Камнелом, смертолап Оу Давайте-ка, ребят, наверное Испытаем Нашу удачу Я понял Удача нам только снится Слушай, что-то выпало Ну это, наверное, изваяние какое нибудь Да, метание топориков э, Куда это метание топориков? А где оно? А вот Вот сюда мы поставим чтобы метание топориков ну, это, видимо, где викинги у нас э, тренируются, да? Летают топорики, скорее всего, это для них. Что там по награде? Спасибо. Вемпила Ну, и последний тогда. Попробуем открыть пак. Шанс, конечно, там маленький, ребята, очень маленький. А, нет, не... подожди. Ну, да. Только что руны на получали и все. Так, а сколько у нас? 4 500, чтобы расширить здесь 4 500 надо Трындец А здесь? И тут 4 500 М -м да Ну что, полетишь? Полетишь, куда ты денешься Так, еще у нас есть рыба Вернись Лети Слушай, ну неплохо Это 400 железа нам принесут они 400 железа, отлично Так, здесь 9 рун выпадает Так, иди там, лети в одиночку И остался кривоклык. Подожди, подожди, подожди Какой, какие, по... какие поиски рыбы, ты че, парнишка вот, лети куда Ну, вроде бы здесь всех отправил Пойдем тогда за двумя паками вождя Да? Откроем, посмотрим, что нам там выпадет Мне бы как-то кривоклыка бы прокачать Не помешало бы еще на один уровень Было бы вообще шикарно Ну, а пока нам выпадает Вот такой отряд я склонен разобрать, наверное, пристеголового Для начала А потом уже заняться остальными Ай-яй-яй Сейчас фаербул Блин, это не файербол, ребята Это стопроцентная массовая атака была Хиляемся тогда Этого в минус Ну что, сейчас займемся этим охламоном Да его, в принципе, можно сейчас фаербол... Нет. Или да. Бамс, бамс. Ну да, в принципе, можно так сделать. И вот так. Кривоклыка мы потеряем. Он сейчас уничтожит его. Ну, а, соответственно, мы будем уничтожать его. Дебафим. И Барсик его сейчас пробьет. Давай, родной, жги. А вот у нас и второй поединок. Музыка, как всегда, исчезла. Так, я вижу здесь... Ну, в принципе, отряд легкий. Отряд легкий. Тут Змеевик, Барсик и Костолом. Разберем Змеевика, потом дойдем до Барсика. И, наверное, уже в конце насладненько, я так сказать, уничтожим Костолома. Я думаю, что это будет оптимальный для нас вариантик. Ах, ты же несчастный. Короче, сделаем вот так вот. Поехали. Барсик на Барсик. Ну да. Слушай, единственное, что вот это сейчас будет, наверное, применять разбег. Только вот куда? В кого он хочет ударить? Ну, понятно, все в Барсик летит. В минус. Так, костлом остался один, но у него сейчас будет очень быстро накапливаться энергия, и он таким макаром может Барсика там мне. Да. Таким макаром он Барсика то мне и уничтожил. Ладно, засранец получи и распишись. Так, ребята, третий, последний поединок. До пока вождя. И я, пожалуй, начну с него. Как-то вот когда тишина, прям не по себе Если честно Хоть бы удары остались бы Звуки ударов Так Но это у нас не элитный Это обычный Так что особо я как бы не боюсь его Все, уничтожили Здесь громоль Понятное дело, что он будет фаербол Тоже упускать, ага Этот прокачал себе атаку Усиленную нам это такое счастье не нужно. Блин, сейчас подусиленная звезда нет, наверное, сюда, да? Давай его так сделаем. Ну и это сейчас значит, массовую атаку сделает. Хм. Нет, он не стал массовую делать. Хорошо, мы тогда сделаем вот так вот. И будем его потихонечку уничтожать. Нет, ты не попадаешь Ты, парнишка, не попадаешь Ну и, в принципе, можно его добивать Давай, кривоклык, вали его Так, ребят, ну вот он, первый по вождя у нас Выпадает нам костолом, древоруб, крылатый ужас, шторморез, громоль, парящий прихвостень Убийственная бабочка монарх Офигеть вот если бы она еще была бы у меня открыта бы. Да. Цены бы не было в этой убийственной бабочке Монарх. Блин, почему тут забыть еще какой-то показать? Не могу понять. Так, у нас, по-моему, тут. Опа, у нас древоруб есть. Его надо, кстати, вознести. Громоношку, может быть, вознести, друзья. Нет, я не уверен. Ладно. Гараману вознесите трех драконов. Угу. Так, ну что, дальше? Арена, ребята, выпал мне обычный пак. Тут, как говорится, удивляться нечему. Ну, давайте мне. Воу, истинный шепот смерти здесь. само собой его нужно блин тут еще и ветрокрыл так тут такая очень очень мощная команда получается ладно что потом мы завалим а потом нам надо будет копить э, копить энергию для того чтобы его ослепить Только лишь вопрос в том, успеем ли мы. По-моему, нет. Это трэш. Да он оборзел просто в корень, ребята. Посмотрите, сколько он мне тут чего оставил. И как вы прикажете мне здесь драться? Mm. Ну, я поставлю слепоту сюда, допустим. Будет применять? Ну, конечно же, конечно же будет применять свой Да Слушай, мы ну, знаешь, что можем сейчас сделать? Да е-мое, проснулся, а? Давай-ка я так сделаю Может быть, сработает этот вариант? Да, вариант рабочий А нам нужно теперь как-то быстренько уничтожить ветрокрыло. С ветрокрылом справились, а вот как здесь теперь быть. Давай слепоту повесим тогда. Он сейчас будет щиты на себя вешать, нет? Не вешает ничего. Но Ты жук, ты навозный, а? Ты посмотри. Блин, ничья, друзья мои Ничья Очередной поединок И здесь, в принципе, команда не особо сильная Самый, наверное, сильный, как по мне Это здесь Громль Не знаю, может быть для кого-то по-другому Но вот для меня именно он И то благодаря своему фаерболу И все Этот у нас сейчас идет как бафер Опа Замечательно Удар Давай-ка вот так, наверное, сделаем Блин, надо было все-таки валить этого Сюда вжарим На следующем ходу мы его разбираем Этого барсика Ну и остается у нас громь. Один, одинешенек я жду, жду от него фаербола. Я знаю, что он выпустит его рано или поздно. Но он не успел. Так, следующие противники. Я надеюсь, что это последний поединок, если мы с тобой уничтожим вот этих всех троих. Без. Не, можно, конечно, потери понести. Но главное, чтобы уничтожить трех. Нам не хватает. Тут заморозчик еще лезет, а! О, -о, -о, -о тут еще и сарделька. Епары сетет. Не, тут. Тут у нас навряд ли что-то получится. О, промахнулся. Да ладно. Блин, давай, наверное, все-таки сардельку в первую очередь. Потому что у нее двойная атака это бесевая. А этот у нас замораживает. Но ну, мы сделаем вот так вот. Хотя мне надо было слепоту на него кинуть, и было бы вообще топ. Да. Так было бы лучше намного. Он бы под слепотой начал бы бомбить своего карифана. А так видишь, у нас что получается. Ладно, хильнемся. Ну что, я тебе уже авансом скажу, что мы здесь победим. Только игра бы лишь бы не вылетела, блин. И чуть не чуданула. Видишь, потому что звуки исчезают, это уже говорит о том, что какой-то бакал лак я не знаю. До свидос, кальвадос Так, ребята, вот он, второй пак вождя Давай открывать Шторморез, ловарых, рыцарь смерти, палящий прихвостень ищейка. Оу, хлыстарез Ну и, в принципе, все Жалко, конечно, что с паком мы с тобой не смогли ничего достать Но там шансы, конечно, маленькие Ты видел шанс вообще? 0,45, ниже процента, тут вот, чуть полтора процента, здесь полтора, то есть 2,3 процента, сам понимаешь, шанс выудить это, он, если метание топориков, 3,53, то есть 3,53 процента, вот еще может быть, смер... вот если бы смертолаб бы выпал, я был бы доволен, если честно, ну, нет. Ну, а я, друзья, буду на сегодня закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.